Итак, завершающий матч сегодняшнего игрового вечера. Академия Шоха против Микс 3. Приятного просмотра моим горячо любимым, дорогим зрителям. И, конечно же, хорошего настроения. Командам удачи. И поехали. По ножовщинам. Разрезают друг другу головешки. Плечки, ручки отрезают друг другу. Академия Шоха. Вот такие вот злодеи ужасные, страшные. Не рекомендую вам делать так в реальной жизни. А, ножи выигрывает команда Микс 3. Про выбор страны за ними. Ну и, наверное, это все же будет стей. И Академия Шохи начнет в обороне, что им будет не очень приятно на карте Dust 2, потому как на одном Дасте, который мы сегодня уже видели, они начинали в атаке и выиграли первую половину 14-1. Оборона у них в, может быть вполне себе послабее. Ну, и как минимум за счет этого могут возникать какие-то сложности в первой половине. Шоха-лидер команды да, абсолютно правильно. Состав команды Академия Шохи, кстати, не поменялся после предыдущей карты The Light. Мити Ваус, Вакс, Страйкер, Шоха и Чикаго. Ну а Микс 3 это Гост, который как-то по интересному подписался. Гост, если это призрак, то не хватает буквы H, а если это Гост, просто ну типа по Госту, то тогда вопросов нет. А, Виталий, э, Жеча, Зодиак и Dead Inside. Практически, практически Dead Insight. Но только Dead is side. Вот. Вот. Dead is side. Почти как Dead in Side, но немножко по-другому. Я думаю, вы поняли, в общем, суть. Чикаго открывается в парапет. Не успею, наверное, вам его включить. Хотя нет, успевают. Успевают включить Чикаго, который забирает зодиака. Митивау забирает Виталия. Дальше куча. Куча-куча минусов, после которых микс 1 остается только. Микс 3, простите, остается только в, чис... в числе одного игрока. Это DDS-сайт. Его быстро достаточно убивают. В общем, пистолетка остается за Академией Шохи. И приятно. Приятно наверняка ребятам, что они выиграли пистолетку, потому что пистолетка всегда дает буст небольшой по э, взятым раундам. Как минимум, если, конечно, не шалопайничать, да, то сейчас, э, по сути, должно быть около 3-0. Свакс! Хороший хэдшот, но Зодиак и Жеча уничтожают Свакса и Страйкера, и вот вам, пожалуйста, результат. Тот самый, про который я говорил. Если не шелопайничать, то все будет хорошо, но Чикаго погибает следом за своими товарищами по команде. Шоха и Митивао остаются вдвоем. Против четверки оппонентов. И да, вроде бы как. У четверки оппонентов нет девайсов. Ну, если не считать Гаста, который уже вместе с Жечей э, по подняли два Фамаса. Ну и Зодиак четырехтуповый Вроде бы тоже неприятно. Митивау. Дабл -кил. Жеча. Перестрелка Шока и Шока сразу попадает в голову Жечи и следом Митиваус длины добивает оставшегося последнего игрока атаки. Ну, слушайте, с большими проблемами, я хочу сказать, этот раунд остается за Академией Ишохи. Из чего, опять же, можно сделать вполне себе логичное умозаключение. Когда появятся девайсы У Mix 3, а они могут появиться Уже сейчас, но, как я вижу, девайсы они решили Не приобретать, хотя бомбу поставили И, по сути, это дает им возможность э, Поставить девайс на раунд на колеса На рельсы, так сказать Но решили сделать еще один экономический э, С одним Галилом у Зодиака Это вообще, конечно, решение не в какие ворота Как мне кажется, но пусть будет да, Наверное, какие-то решения все-таки Нужно принимать, пусть даже такие Тяжка в нижнюю тэшку и под спот Б все-таки решили, по всей видимости, не играть. Э, ребята из микс 3 прокидывается мидл, прокидывается зигзаг и тут, конечно, полностью вырисовывается выход на точку А. Шоха в зигзаге забирает Дэд из сайта, Зодиак забирает Шоху. Все хорошо и начинается выход уже вот теперь непосредственно на точку А. Команда Шохи шансов не дает. Ну, кстати, вот не соглашусь. Шанс был достаточно неплохой в предыдущем раунде. В этом, скорее всего, шанса не будет. Ну, просто потому что из разряда того, что Зодиак купил девайс, а все остальные не купили Это уже странно, то есть ребята, значит, между собой не сильно хорошо считают экономику Как результат, Виталий э, остается у нас в соло Против трех оппонентов Подобрал МПшку, настрелял очень больно по Чикаго, но убить его так и не сумел В общем счет 3-0 И сейчас полноценный девайсный раунд, где Зодиак, скорее всего, опять купит Галил Потому что ему, я думаю, на большее не хватит А то, может, вообще МПшку купит а то, может быть, ему кто-нибудь что-то дропнет, хотя откуда на третьем раунде ему кто-то что-то дропнет, вообще-то загадка. И это будет просто Дигл, как вы видели, он выбросил Глок. Почему? Потому что приобрел другой девайс. И опять же, это тоже как бы проблема в атакующем плане, да, то есть придется открываться уже одному из игроков. Не с такой убойной силой, как это сделают, например, два игрока с калашами. Ну так вот, Зодиак будет из этого коллектива выбиваться Поэтому ему нужно либо держаться позади Либо идти первым как разменная монета Тут как бы вариативно нужно, конечно, смотреть по ситуации Все, короче, очень и очень ситуативно, дорогие друзья Но пока что выглядывается здесь как мне сплит точки А Не знаю, конечно, получится и будет ли он успешным Но трех игроков, по идее, сейчас не заметил Конечно же, идти вау но одного точно должен был замечать, и учитывая, что его убил со снайперской винтовки еще один игрок, тут, опять же, несложно догадаться, что не очень много соперников, минимум. Ой, а то и трое, что, в общем-то, является правдой. Два в три ситуации, страйкер забирает деды сайт в нижней тэшке, однако игроки атаки умудряются пройти на точку, но без бомбы. Бомба-то у нас потерялась в зигзаге И теперь за ней еще попробуй сходи А там хоп и флешка И вроде опять же неприятности какие-то Но эти неприятности абсолютно условные Однохэповый страйкер, например, для Академии Шоха Это куда больше неприятности а В КТ-респаун десантируется Товарищ Виталий С половиной лайфбара 51% здоровья Зодиак забирает Чикаго Страйкер погибает от рук Виталия и Шоха последний Шоха, кстати, тоже тот еще хитрец Молодец огурец. И Зодиак с 17 хп бежит ставить бомбу. А Шоха уже убегает из точки. Понимая, что времени у соперников попросту не остается. Это 4-0. Но это уже, конечно, исключительно проблема команды Микс-3. Так как какого рожна они так долго шли за этой бомбой. Для меня, в общем-то, остается загадкой. Но что есть, то есть. Ладно, очень медленно двигались. Получили поражение в раунде. Но два девайса засейвлено. Правда... Два игрока денег не получили. Это тоже такой себе моментец. Вроде бы засейвили девайсы, но по деньгам очень сильно отстали от своей команды. Дед будет пытаться забрать снайпера на миду. И забирает с вакса. Вот это снайпера отправили на отдых достаточно быстро и бескомпромиссно, я бы сказал. Зодиак минус Чикаго, который перед этим успел забрать Гаста. три в четыре. И полное давление на зигзаг сейчас будет оказано. А нет! Господи, качели Качели, дорогие друзья, ребята, убегают на точку Б Целиком и полностью Пустую точку Б Даже если, шо, если Шоха сейчас Невзирая на дымы Увидел бы соперника и забрал его Тут в любом случае ретейкать Хотя я бы лично не шел ретейкать Там попросту, в общем-то, не с чем ретейкать Ну, я бы, конечно, послал ребят на ретейк У которых нет девайсов а, например, тот же самый страйкер, ну, на мой взгляд, просто обязан уходить на сейф и пытаться спасти АВП на следующий раунд Люблю качели, да, согласен, Юр, очень хитрая и, в общем-то, такая мудрая стратегия Она частенько срабатывает, как бы парадоксально это не было Почему парадоксально? Потому что стратегия совсем не новая и уже давным-давно многие люди не ведутся на всякие фейки а в плане, типа, если полетела флешка туда, полетела туда же хаешка и парочка дымов, допустим, да, ну, это еще не повод перетягиваться. Всегда нужно ориентироваться по человеку с бомбой на спине, да, как вот только вы его увидели, так сразу вот надо начинать телодвижения какие-либо. 4-1. По результату Микс-3 все-таки сумели забрать раунд и сделали это довольно-таки рано, да, ну, то есть как бы не отдав пятый раунд, правда, конечно, не сумев сделать 3-1, но и 5-1 мы тоже не увидели. Страйкер на меду находится со снайперской винтовкой, видел сейчас в Катерис, э, в спауне прошу прощения, э, одного из своих соперников, ну, и давление идет на длину, как вы можете заметить, при этом еще и Шок, конечно, сейчас разменялся в зигзаге. Так что здесь однозначно, конечно, точка. Я не думаю, что с длины последуют какие-то качели куда-либо. Но одна флешка всего-навсего полностью остановила выход от атаки. И, в общем-то, это неудивительно на самом деле. Потому что бежали все сломя голову, не ожидая, что какая-то флешка прилетит. Хост и Жеча забирают с Вакса Шоху. Жеча следом отстрелит еще и Страйкера. Митивал последний. Тут один в четыре. Не воин, как я считаю. Поэтому 4-2 как следствие. Ага, как в 2003-м 4 на одну точку, а один с пачкой в мыша на другую. Да, и это стандартно работало практически всегда и практически против всех. Тогда как бы просто было, да, я имею в виду в стратегическом плане. Не так много вообще было стратегий на раунды, которые могли бы как-то очень сильно удивлять соперника. И поэтому, да, никто даже не думал о том, что могут быть какие-то фейки. Что кто-то раскидает точку А, а бомбу в это время поставят на Б. Поэтому, если да, хоть одна флешка прилетела на А, все, это процентов железно А, значит, мы уходим все с Б э, защищать другую точку. Сейчас, к сожалению, это уже не сработает. Сейчас ты этим не удивишь львиную долю команд. Ну, находятся иногда люди, которые ведутся на одну флешку. Я, правда, ору с них всегда, конечно потому что неоднократно на трансляциях просто, ну, одна флешка на «Б» такая вот, на «Мираже» я помню этот момент был, одна флешка на... с «Б» ковров прилетает, ребята с «А» такие сорвались, короче, и убежали сразу, просто из-за одной флешки. Ну, сейчас поставленная бомба на точке «Б» — это, естественно, опять же, отдача очередного раунда от Академии Шохи, потому что точка «Б», во-первых, была, по сути, и так изначально отдана, ну и здесь будет попытка на отстрел играть И отжимать просто девайсы в наглую у Третьего микса Либо же они будут взорваться от бомбы Жеча минус Шоха, Зодиак минус Чикаго Вот вам, собственно говоря, и поджимали В наглую девайсы, да? <смех> Отжиматели, елки палки в составе Академии Шоха играют Прям по ним сразу видно Отжали все девайсы у игроков атаки абсолютно В скобочках нет 4-3, хороший счет, игровой Микс 3, с трудом, конечно, какие-то раунды забирают Какие-то раунды абсолютно без труда даются Ну вот сейчас, например, обоюдный девайсный И, в принципе, благодаря фрагу от страйкера Этот девайсный раунд становится более-менее простым для Академии Шохи Ну как более-менее простым? Не то, чтобы уж прям намного, но вот Митивау скорее, конечно, сделал чуть больше пользы для своей команды, нежели Страйкер. Выпита бомба под банкой. Всей командой можно теперь просто приходить на точку А, как минимум. А желательно просто подойти к банке и сидеть здесь вообще вот, да, вот, вот такие мутки мутить. Можно просто подсаживаться. 500 человек вообще, можно даже сюда было бы подсадиться. Можно было на ящик подсадиться везде, короче, можно рассажать своих... Воробушков, чтобы они сидели И подглядывали, и давали информацию Не успел включить вам Чикаго Он в зигзаге забрал Гастан Ну и 5-3, как следствие В общем, пожалуйста, первый девайсный Ну, не первый девайсный, но обоюдный девайсный раунд Вообще Полностью без шансово Там даже, по-моему, ни одного минуса, в общем, Микс-3 не сделали ну, АВП появляется у Виталия. Виталий, заметьте, какую позицию держит. Да, он уже четко знает, что страйкер всегда открывается савиком именно в эту позицию. Так, дорогие друзья, сейчас, возможно, просадка в интернете, если что, не обращайте сильно много внимания. А, то ли YouTube, короче, моросит, то ли у меня провайдер сейчас моросит. Кто-то из них заморосил, и у меня очень сильно упала скорость. Нет, это не только у вас, Радо, у всех сейчас лагает. На записи этих лагов не будет, если что, имейте в виду. Но сейчас, да, пуферизация пошла очень какая-то жесткая и страшная. В общем, битрейт с 20 с лишним тысяч сейчас упал до почти полутора тысяч. Поэтому висы очень сильные сейчас будут, ребята Ну, вот так вот, в общем Что ж, это не от меня зависит К моему величайшему сожалению Пошла дикая потеря кадров на трансляции Я это вижу прекрасно Я обо всем этом осведомлен Я все это знаю, все это вижу и понимаю Но ничего не могу с этим поделать Спасибо, как говорится, провайдеру за это Юра, да ты не переживай Я и не пропал никуда абсолютно все, все элементарно и просто. Я-то вижу ваши сообщения и более того даже на них отвечаю. А, и у меня то лагов никаких нет, и что самое интересное, их и не будет на записи. Мити Вау, минус Виталий, Дед-Сайт, минус Свакс. Проходка на точку Б. От игроков атаки, естественно, оказывается успешный. Страйкер взрывает Дед-Сайта. И не отпускает Жечу в результате. Ну, можно сказать, конечно, вдвоем выбили. Но фактически один в выбивании участвовал. Это Страйкер. Потому что Шоха находился в этот момент под окном. И пока он там, в общем-то, находился, это ни на что не влияло. Короче, затащено, если можно так сказать, да? Я вот даже вижу вообще, что из-за лагов... Сейчас на предпросмотре вообще показывается только начало раунда Что очень интересно, учитывая, что уже другой раунд вовсю идет То есть сейчас счет 6-3, на ютубе в данный момент еще счет 5-3 А разница вообще-то всего в 10 секунд Лагает, лагает, лагает, я знаю, что лагает Абсолютно на все 100% знаю, что лагает, ребят Прекратите писать Это ничего все равно не поменяет Такс, сейчас мы тогда прибегнем к помощи моей горячо любимой супруги, чтобы она зашла в чат, наконец-то уже всем написала, что вообще происходит, потому что она что-то там сидит, видимо, и ничем не занимается полезным, но пусть займется чем-то полезным хотя бы раз в году. Из какого города игроки, я, к сожалению, не знали Успели услышать, Александр, про просадку в интернете А, все, замечательно, замечательно, что до вас хоть какая-то информация дошла Не-не-не, это не моросит не, ну, не, Хотя я не знаю, вообще надо посмотреть, как на Твиче, кстати А дайте-ка я гляну, действительно, а что на Твиче сейчас происходит Если на Твиче тоже лагает, тогда все, автоматически становится понятно, что это лагает YouTube. Ну, короче, если лагает и Твич а, то это лагает мой интернет. А если Twitch не лагает, тогда проблема уже в другом. Так Трансляция на Твиче. На Twitch клево все. Да, кстати, слушайте, на Twitch не лагает. Все, тогда это не мой провайдер, это YouTube. Это YouTube, дорогие мои друзья. Все, на Твиче все хорошо, YouTube не лагает. Вернее, YouTube, короче, лагает. Сам YouTube. Сам YouTube зараза лагает. Все остальное нет. Twitch работает хорошо, а YouTube работает плохо. Так что, дорогие друзья, если хотите смотреть дальше трансляцию именно в онлайне и по кайфу, то залетайте на Twitch. Там у вас все будет чики-пики. Ладно, не будет во всяком случае Чикаго свакс по минусу Дэдэссайд и Гост 3 фрага на двоих Свакс остается последним И скорее всего сваксу здесь уж Не очень сильно удаст что-либо поменять Он по попытается Но не, не получится, конечно Да, Один минус сделал и попал под размен 6-5 Не отпускают микс э, 3 своих соперников Очень далеко Так что, ребяту Литвич сегодня нас может спасти. Ютуб, к сожалению, нас сегодня спал. подвел очень, коси, очень сильно и капитально. Крысиный Ютуб в последнее время что-то частенько вообще начал подводить. То ему не нравятся мои видео, то ему не нравится, видите, что-то еще. Он просто вот готов положить трансляцию вот вместо битрейтов 20 тысяч сделать полторы тысячи битрейта. Вот я сейчас вижу, что на Ютуб идет полторы тысячи битрейта. То есть YouTube больше не принимает его Вот в чем проблема вся Я посылаю 20 тысяч, но доходит только 1000 Из-за этого идет Медленное соединение и соответственно Идут глюки дикие Шоха и Чикаго остались против Зодиака И дед из сайта Ну, не знаю, честно сказать Бомба-то установлена, а вот возможно ли такое выбить а, При наличии даже еще и АВП К тому же АВП в этой ситуации скорее балласт но Шоха, однако, попадает по Зодиаку. Остается 1 на 1. Ну, какой-то интересный выстрел. Я не думаю, что это выстрел с целью убить соперника. Это, скорее, выстрел просто а, с целью напугать соперника. Ну, убежать у Шохи тоже не удается. Счет на табло становится 6-6. Временная ничейка у нас нарисовалась. Я, кстати, вижу, что битрейт поднялся... Ай, черт возьми. Он только что поднялся до 25 тысяч... И вновь упал до трех. Господи, боже мой. YouTube, прекрати болеть, пожалуйста. Я тебя умоляю. YouTube не хочет себя сегодня адекватно вести. Ну никак. Чикагом, невзирая на дымы, все-таки находит ДД-сайт, понимает, откуда идут э, выстрелы, и попадает в него для снайперской винтовки. А, в общем-то... Норм заработала Вот, только что Только что Радо пишет, что счет 6-3 6-3 на ютубе еще счет Вот только представьте, какая там длинная буферизация Произошла, при том, что уже по факту Счет 6-6 Это боль <свы> Это боль А это как раз, наверное, момент, когда у меня Битрейт подскочил до, до почти 30 тысяч, наверное, поэтому и заработал Значит, сейчас опять зависит Шоха, минус Виталий, погиб уже д -д Сайт. как вы помните, на нем сделали энтрифраг, ГОСТ получил по голове с прострела, открылся под зигзаг, тоже очень неудачно, и попал под вражескую снайперскую винтовку, ну и выход на Б, Зодиак и Чеша забирают мити Вау из Вакса ну и сейчас... Я не знаю, что сейчас у них получится Здесь бомбу конечно, они поставят Но ретейк... Ну, ну, мне кажется, что ретейк должен быть И мне кажется, что он должен вообще произойти Шоха не успевает забрать Зодиака В результате сжечь а подбегает И спасает а, своего товарища по команде Ну, вдвоем из окна играть, это прям такое себе Я, конечно, понимаю, что открываться в дым Это тоже такое себе Поэтому, наверное, все таки я бы ребятам сказал «Бегите, сейвитесь» Потому что и так уже очень много времени Потеряли страйкер Какой прыжок в окно Блестящий минус по Зодиаку, но все-таки снайперская винтовка У атаки сработала куда более уверенно 7-6 Доехал на жену А, это то есть у вас только сейчас, да, как бы У вас только сейчас этот момент Еще на ютубе, божечки мои Вот это ютуб меня просто заруинил Сегодня трансляцию очень детальную ну ладно, благ, что опять же есть Twitch. Ребятки, призываю всех, кому удобно и кому хочется посмотреть в лайве, сейчас летите на Twitch. Если не подписаны, заодно еще и подписывайтесь на него, и у вас тогда будет все хорошо. Там тоже есть чатик, там я тоже могу вас видеть, слышать и читать ваши сообщения. Ну и, собственно, с вами продолжим в таком случае просмотр. А если нет, так и нет. Так. Пардон, сейчас я, кстати, чатик с твича здесь открою. Так, канал, трансляция. <coughs> Все, чатик у меня, если что, для твича открыт. Поэтому я в любом случае ваше сообщение буду видеть. Переводите, если изъявите желание. Ссылка на Twitch, кстати, в описании А то я не сказал, откуда, куда надо переходить 7-7, дорогие друзья Решающий раунд первой половины Он же по совместительству последний раунд первой половины И счет Итоговый счет будет 8-7 Чью сторону... Ну, определит, наверное, в какой-то степени случай В какой-то степени экономика может стать определяющим фактором Хочу заметить, что у обороны экономика-то, в общем-то, присутствует Судя по дефюски там Ну и судя по девайсам на руках, естественно, она тоже присутствует Кстати, Зодиак в очень хитрой позиции Ну, как-то рано из нее попытался он выйти В результате попал под спрейдаун от Чикаго вот и микс 3, кстати, хотел я сказать, сейчас не обладают жестокой экономикой, такой прям жесткой, но обладают жесткими стрелками, которые, в принципе, даже с пистолетом смогли как-то очень побороться. И хаешка от страйкера заканчивает этот раунд победы Академии Шохи. 8-7 итоговый счет, как я, в общем-то, и говорил. Другого счета здесь быть не могло, но счет с перевесом для Академии Шоха. Всего-навсего в один матчпоинт, но это же тоже перевес, согласитесь. <смех> Причем YouTube еще и в творческой студии Где я сейчас наблюдаю за трансляцией Тоже так нормально моросит Ну, в том плане, что он показывает Что сейчас на трансляции вообще никого нет Перед этим За секунду на до этого Он завис на цифре 52, по-моему, было а, Это Пиковый онлайн в тот момент был Когда начались лаги Вот, кстати, сейчас битрейт вернулся Под 17,5 тысяч. 19 тысяч растет остановочно, но пока что по-прежнему горит красный квадратика, красный квадратик означает, что все плохо, все плохо, и даже невзирая на большой битрейт, YouTube его не готов принять у меня, вот видите Все, пистолетка уже практически закончилась, значение не имеет, в общем-то, уже технического, убьет кого-то Чикаго или нет, глобально Академия Шохи заруинили себе раунд и, ну, Ничего не поделаешь, ничего не попишешь. 8-8. Так э, мне очень нужно срочно, чтобы кто-то, если меня сейчас кто-то слышит, дорогие мои друзья. Может быть, это люди с Твича, а может быть, кто-то еще. Э, закидывайте ссылочку. Закиньте, пожалуйста, точнее, ссылочку на Twitch. И напишите, что в случае перехода э, на Twitch вы сможете смотреть трансляцию нормально. Ну, экономический врыв на точку Б. Это, понятное дело, не вау, какой должен был быть врыв. 9-8. Так вот, да. Если вы хотите нормально сейчас смотреть трансляцию, вам надо перейти на Twitch. Просто многие, может быть, и не понимают, что трансляция сейчас лагает на ютубчике и просто зайдут, посмотрят и выйдут. Хотя можно потом по записи смотреть. В общем, ладно, короче, не парьтесь. Лаги и лаги, ничего страшного. 9-8. Я вот вижу на Twitch у нас... Uh, есть косяки С, uh, не, не, Прошу прощения не, не косяки, а два человечка у нас уже на плече есть Значит, туда все-таки уже кто-то перебежал Это радует Итак, перестрелки на точке Б Которые тоже проиграны В общем, по всем фронтам, пока Академия Шохи проигрывает перестрелки Hi, bro. Could you tell me that what's the match IP Ashel TV? Hi. Um, I view this match uh, on the demo. Зодиак минус Чикаго. И, в общем, короче, на всякий пожарный. Uh, опять же, если вдруг uh, это кто-то там интересуется в чате айпишниками матча, не могу дать вам айпишник матча, потому что это матч, я комментирую по демке. Если что, держу в курсе. Вы, скорее всего, конечно, не поймете, но что поделать. Итак. 10-8. Два раунда разницы, но... Страйкер делает этот фраг по Зодиаку. Хорошее начало, опять же, пока для Академии Шохи. Первый девайсный, в общем-то, он должен быть, опять же, отчасти определяющим. Он либо даст экономический взлет команде Академия Шоха, или не даст. Попытка от Виталии отстрелиться, и минус Шоха, кстати говоря, ответить никто не сумел, хотя там была почти полная команда, и это очень странно, на самом деле, что не получилось. Страйкер минус Виталий. Дед из Сайт минус Свакс. Далее 3 в 3 разницы. Нет абсолютно практически никакой. Я имею в виду по количеству живых игроков. Но позиционно атака забирает себе точку А. Бомба при этом на руках Мити Вау. Сам же Мити Вау только сейчас забегает в зигзаг. И только сейчас успеет ее поставить, что в общем дает достаточно... Времени команде Mix3 для скорой перетяжки и постановки... Не скорой перетяжки и постановки, вернее, а для быстрой перетяжки и ретейка. А, <coughs> ну, а ретейка здесь, на мой взгляд, надо. Хотя, конечно, АВП не самый качественный девайс при ретейке. этому уже много раз убеждались. Да и дым, лежащий в зигзаге, тоже... Сильно будет мешать Дэ -Дэ Сайду, который пробегает и не замечает э, Страйкера. И Страйкер тоже не замечает лоу вообще просто страсти. Вау забирает Дэдэссайда. А, кстати, вот Дэ -Дэ Сайд, на самом деле, если бы нормально бы сейчас открылся, мог развалить просто практически всех своих соперников на точке. Потому что Страйкер ушел держать зигзаг. И оттуда, значит, никто не выйдет, пока не убьют Страйкера. А тут Страйкер живой, а нам в спину начинается пальба. Непонятный момент, который мог бы в суматохе, в общем-то, похоронить практически всю команду Академия Шоха. Итого мы получаем 10-9 в пользу коллектива Микс-3 по-прежнему. Но если сейчас будет 10-10, то экономика откажется от команды Микс-3 и они пойдут разными дорогами. Ну, после размена, опять же, численный перевес сохраняется сохраняется, простите, дамы и господа, за командой Микс 3 Что делать дальше? Да пока непонятно, что делать дальше. В общем-то. Дальше надо идти ретейкать, но 3 в 4 ретейк это вполне себе играбельная ситуация. <coughs> простите, дамы и господа. Вот. Это абсолютно играбельная ситуация, только вопрос, конечно, как вы видите в том, что Микс 3 не собираются идти ретейкать идти просто свыклись с тем, что они, а, да, мы отдаем 10 -й. Это, кстати, правильное решение, потому что, как я уже сказал, иначе не будет экономики. Потеря девайсов сейчас категорически не нужна команде Микс 3. А... Ой, им проще отдать этот раунд. Александр, к сожалению, ничего так и не восстановилось. Вхожу с эфира при счете 6-7. Спасибо тебе, как всегда, за твои труды. Хорошо проделана работа. В записи досмотрю завтра матч. Удачи, и до встречи. Радо, спасибочки большущие, что вы хотя бы просто потерпели и попытались дождаться. Ну, YouTube, зараза, сегодня работать совсем не хочет. Что ж, поделать. Запись будет нормальная, без лагов. Это самое главное, так что... Так что все будет хорошо. Главное... Главное, что вы решили досмотреть запись потом. Поэтому еще раз вам на записи еще один привет передаю. Так, тем временем, э, смогли спасти свою экономику сейвом в предыдущем раунде игроки команды Mix 3, но один из засейвленных девайсов уже погиб. Второй, кстати, отстрелялся по страйкеру. Нормально в размен. Сыграли с сайтом Зодиак минус Мити Вау. И равенство 3 в 3. Чикаго. Ой, сейчас будет дуэль снайперов, короче, да? По ходу дела. Чикаго. Очень аккуратно и плавно пытается открыться. Ой, а ВП вражеская, это уже на длине. И минус шоха. А почему минус шоха? Знаете? Потому что Чикаго до сих пор, блин, на шифте ползет по сайду. Когда уже мог бы 55 раз выйти. Понятно. И забрать Зодиака, который тоже со снайперской винтовкой на, на длине находится сейчас. А теперь, если он откроется под него, то, скорее всего, погибнет. А где Зодиак вообще? А, зодиак по барабану. А, ну все, тут бомба лежит. Все, тогда это все меняет, дорогие друзья. Свакс вместе с Чикаго остаются вдвоем. За 27 секунд до конца раунда нужно идти за бомбой и пытаться спасти сложившуюся практически мертвую ситуацию. Свакс минус зодиак. Да ладно. Да ладно. Чикаго. Отвлек! Отвлек на себя и позволил Сваксу сделать тем самым важнейший минус, возможно, вообще, глобально, в этой всей истории. Я имею в виду, почему вся эта история, да, то есть это... Одна из основоопределяющих ситуаций, что теперь экономика обороны, она вообще далека от идеальной. Да, там есть, конечно, и снайперские винтовки, и фамасы, но все это без арморов, все это с минимальными раскидками, и поэтому такие раунды, конечно, скорее будут приводить к поражению обороны. Однако, как вы видите, Академия Шоха тоже молодцы, да, они пытаются всячески помочь своим соперникам выиграть. Выиграть в этом матче И поэтому отдаются там, где отдаваться Вообще не следовало а, Ведь двух девайсов, к слову сказать, вообще нет Я, кстати, вот, как по мне, знаете Академия Шохи сейчас И Академия Шохи на первом э, Тасте втором, который мы сегодня смотрели Это две разные Академии, абсолютно Я, конечно, понимаю, что у них и составы В общем-то разные Но сейчас они делают полную фигню А первый да, они играли достаточно хорошо ну а сейчас еле-еле один минус сумели сделать После форс против форс бая оппонента Ну, то есть вообще, опять же, ну никакие ворота не лезет да и не должно, наверное, пролезать 11-11, дамы и господа Команда Академия Шохи продолжают Да ничего она, не, в общем-то, не продолжает Продолжают участвовать в этом матче, не более того а, Микс, соответственно... Пока что, пока ничего. С миксом пока что все нормально. Для микса они играют очень жестко, слаженно и хорошо. Как мне кажется, это именно то, что и нужно, в общем-то, миксу для победы над командами. Митивау пытался сейчас залутать <тас> тельце соперника. Вернее, найти тельцы и залутать его хотя бы. Его сначала нужно сделать. Ну, страйкер, короче, один в три. Не похоже на попадание, не похоже на победу, не похоже на возможную победу. Похоже на 12.11 в пользу микса И нет, товарищи не ни... Блин, ну как вообще? Я сейчас говорю А вы там это услышите на трансляции Через 500 лет еще только Ладно, короче, да, на ютубе все лагает Ютубовский чат я уже даже читать не буду Потому что нет никакого смысла его читать а, Абсолютно бессмыслица Полнейшая бессмыслица Туп просто лагает Просто сам по себе отказался Нормально работать, и не хочет санерить, нормально. У нас снова экономически с одним калашом от Академии Шоха. Выглядит, конечно, достаточно грустно этот раунд, потому что он становится берущийся. Ну, калашик, калашик Асмакс работал. Ура! 4 в 4. Минус от Шохи. И.. Вообще какой-то странный мув от него же следом поступил. Не знаю, может он там флешку поймал и поэтому выбегал как-то так вот, ну, не совсем мне кажется что... понятно и адекватно. Ну, да богу с ним. Свакс минус зодиак, дедс сайт последний, против тройки оппонентов. Открывается куда? На длину. На длину, с Фомасом. Будет выбивать, ну не знаю, не знаю. На мой взгляд, конечно, решение довольно спорное. Я имею в виду открываться на длину. Если бы было бы АВП, еще тогда окей Ну, ФАМАС, типа, хорош для, конечно, дальних перестрелок С этим я спорить не буду Но надо не забывать, что до точки еще надо будет добежать а соперников трое И длину как минимум будет смотреть двое соперников Скорее всего одного поставят под зигзаг Это что-то вот такое более-менее дефолтное То есть ты будешь перестреливаться сразу с двойкой оппонентов Через всю длину Ну хорошо, ты убьешь одного, второй убьет за это время тебя Ну, либо же надо надеяться на волю случая Что соперники будут промахиваться И ты перестреляешь двоих Ну, вероятность такого еще нет Виталий, два минуса, минус один от страйкера. Dead Сайт лоханулся. Очень серьезно лоханулся. Почему? Думаю, не стоит даже объяснять, да? Все-таки. По... Ой! Сейчас еще и митивау, да, лоханется очень серьезно. Молодец! Молодец, Гост, молодец! Тоже позволяет! О, поз, поз, поз, поз, меня же затроило. Позволяет своей команде. А ты смотри. Митивау сам определиться не может, какую точку ему лучше сыграть, но на один на один с Жечем остался, который, кстати говоря, сейчас убежал под Б, а бомба на А, ну вот ну, как обычно, да, хитрые какие-то качели пытались друг друга запутать, запутали в целом, кстати, это же сработало. Ну что, и как теперь ретейкать? Диффуза есть. Позиция с КТ-респауна, но ну, должна... Должна авиком отстреливаться очень легко. И очень легко отстреливается. Это 13-й, дорогие друзья. Академия Шохи. Берут 13-й матч в этой встрече. Ну, мои поздравления. что ребята опять вырвались вперед. Вопрос, удастся ли закрепиться? Или у нас так и продолжится чехарда? То одни будут раунд брать, то другие. Этот вопрос, все таки конечно, хотелось бы оставить открытым. И... Добиться какого-то более-менее серьезного понимания В этом вопросе Но пока сложно что-то сказать Нужно анализировать ситуацию на карте Нужно смотреть живых, мертвых и так далее Третья глава массы АВП Бай не такой уж и богатый, как хотелось бы Наверное, у обороны С таким баем будет крайне, конечно, тяжело Отмахиваться от соперника, от любых его атак Чикаго, кстати, уже сделал Энтрифраг по Виталию, отстрелив тем самым одни... Один Девайс. И осталось теперь только одно АВП. АВП это, конечно, ну, круто. Круто. Но АВП отстрелялось, не сделав минусов. Что, вот что важно. А зато Чикага делает уже три фрага. Один фраг с ХАЕшки от Свакса. Зодиака, последний. И дальний хэдшот от Свакса. 14-й, дорогие мои друзья. Вот. вот теперь уже интрижечка у нас появилась. Небольшая, правда, конечно, не такая уж уверенная. И, может быть, эта интрига будет развеяна буквально вот в этом раунде. Но Академия Шохи приблизилась чуть-чуть ближе, чем можно было бы к победе а, Миксу третьему нужно как-то брать теперь желательно 4 раунда к ряду Не отдавая и не доводя до топов Поэтому, ну, пятнадцатый отдавать категорически, так сказать, запрещается Тем не менее, понятное дело, что здесь как бы не я решаю Запрещено ли отдавать раунды или не запрещено Однако страйкер выбивает ДД сайта, тем самым численный перевес ускакал и после очередного размена сохранился за командой Академия Шохи и опять снова размен, дорогие друзья, опять же 3 в 2. Ну, Жеча стреляет, конечно, очень круто Вот мне кажется, что это вообще один из прям мощнецких таких стрелков Он, кстати, уже тридцатку настрелял Ну, вот я же про что и говорю а Перестрелки с ним далеко не всегда выигрываются ну, как, как, как минимум 30 раз он эти перестрелки уже выиграл Зодиак один против двоих Бомба, конечно, установлена по длину И здесь перекрестный огонь под просвет Шоха забирает Зодиака И мы получаем матчпоинт Все-таки 15-й отдали Теперь у нас получается одна единственная позиция, которая может быть реализована. Это овертаймы. Ну, если, конечно же, команда Микс-3 еще продолжит пытаться играть на победу. Им только через овертаймы доступна победа. Три раунда к ряду они берут и получают победу. Не, вернее, не победу, а дополнительные раунды. В это же самое время Академия Шоки могут взять всего-навсего один раунд. И на этом... А, данный шоу-матч закончится Мити Вау потерял половину лайфбара И сделал минус по ДДС сайту Минус был, кстати говоря, на точке БО Еще и Гаста застрелил Минус Зодиак за 3, минуса от Мити Вау Ну, просто замечательно приехали, как говорится, да В КТ-респауне был еще один игрок обороны Его съедает Свакс Последним остается Виталий И Виталий, увы, и Ак Навряд ли сможет спасти этот раунд Прекрасно он знал, где находится Шоха Прекрасно все эти знал и понимал Но Хаешка от Свакса летит Куда быстрее, чем бежит Виталий И мы получаем с вами 16-12, дорогие друзья Победу Академии Шохи В третьем шоу-матче на сегодня По результату 16-1 16... -1, 16...